Итак, из названия видео, я думаю, вы поняли, про что я сейчас буду говорить. Вот Я буду говорить про якобы какие-то чувства верующих, которые, если задеть, верующий сильно обидится, сильно расстроится. Вот такие же мы верующие, которые чуть что нам не так скажешь, мы обидимся сразу. Мы же такие ранимые, мы так... Мы так защищаем бога у нас теперь есть то что нас теперь закон защищает от каких-то нападков от каких-то обзывательств и оскорблений я надеюсь youtube не подумает то что я действительно пытаюсь кого-то там оскорбить кого-то оскорбляю вот. потому что я же тоже верующий я же верующий правильно но для меня почему-то вот эти все законы – это дебилизм полный. Законы о защите чувств верующих. Какие чувства верующих? Вы о чем? Какие чувства верующих? Какая защита? Ой, блин. Какие защ... Какая защита чувств верующих? Мне интересно посмотреть вот на этих верующих, которые защищаются, защищают свои чувства, которые впрягаются прям по полной, впрягаются за Бога. Мне интересно посмотреть на этих верующих, что это вообще за верующие такие и во что они вообще верят. Мне-то казалось, что верующий, он действительно знает, он, то есть знает то, что у него есть Бог, то, что Бог его защищает, то, что он его, ну, не допустит такого момента, чтобы он как-то пострадал. Мне казалось, что верующие, они такие, они доверяют Богу, они знают то, что Бог есть. Ну, оказывается, немножко по-другому совсем. Оказывается какие-то верующие, которые, видимо, как-то упустили какой-то такой момент, что-то, видимо, какую-то, не знаю, вот что, вот слов нету. В Библии написано, что я дам, говорит Господь. В Библии говорит Бог сам говорит то, что не надо вот это вот всю ерунду вот эту придумывать. Бог есть, Он все видит и Он воздает, воздает, то есть ты вообще не судишь, ты не должен как-то вот лезть вот в это вот. Бог все видит, какой ты верующий, если ты сам вот, вот не знаю, ты Богу не доверяешь, ты хочешь как-то помочь Богу, что ли, помочь наказать кого-то. Какие чувства верующих, как, какие, какая защита чувств верующих? Хотелось бы очень, чтобы верующие были действительно верующими. Очень много, очень много тех, кто просто зашел один раз, один раз в месяц, там, не знаю, свечку поставить. Это не вера. Это не вера. Свечки тут вообще ни при чем. Не знаю. Это, ну, это не грех со свечками там помолиться. Но какая разница со свечкой или без свечки? Какое твое отношение к молитве, к Богу? Такое то, что там надо обязательно соблюсти вот все это там. То есть, э, там, не знаю, одеть платок. Ну, не знаю, не буду судить. Вот кто с платками, пускай ну, с платками там женщины. Вот. Хорошо. Но ты можешь помолиться... Где угодно. Не обязательно в церковь, идти в храм. А верующие же как любят? Они любят э, прийти в церковь. Ну, там, знаешь, когда переступаешь порог церкви, сделать лицо посерьезней, поблагочинней, э, ну, посвятее. Вот, посвятее. То есть, войти в, ну, в церковь, как бы место святое, правильно? А ты входишь входишь, уже меняется твое... Лицо, лицо, естественно, меняется, походка меняется, ты аккуратненько проходишь там, помолился, вышел и все. И забыл про все, что было там пять минут назад, то, что ты пытался как-то вот изобразить себя, ну, такого апостола, там, не знаю, какого-нибудь. Вот, вышел и забыл про все. Я думаю, то, что это вот все, вот это полнейший бред. Просто вера от религии немножко отличается вот вера и религия подумайте немножко над этим что есть вера и что есть религия